Алиса, как дойти до стенда «Агнеза» на выставке «Акватерм»? Двигайтесь в сторону станции метро «Микинина». Садитесь в первый вагон по ходу движения поезда. При выходе на станции «Микинина» поверните налево. Выходы 1 и 2. Ваша цель – павильон 3, зал 15. Следуйте навигации выставочного комплекса. В пайе вы можете ознакомиться с планом выставочных стендов. Еще раз убедитесь, что идете в верном направлении к стенду компании Агнеза. До конца маршрута осталось 50 метров. Пройдите входной контроль и поверните налево. Вы прибыли на стенд компании Агнеза. Не забудьте внимательно ознакомиться со всеми огнезащитными решениями компании.